Всем привет, ребята! Сегодня я подготовила для вас новую коллекцию Рисунки по клеточкам вот такие у ней красивые пакетики Я говорила, что эти пакетики будут красивее, гораздо красивее, чем вот эти И я их сделала Давайте выбирать Сегодня мы заканчиваем две коллекции. Смешарики и э, животные, и что они едят. Тапочки. Давайте выберем сегодня один. Вот этот. Остальное все убираем. Доставка кофты. Давайте выберем розовый. Карты памяти у нас осталось всего чуть чуть, поэтому давайте возьмем один, давайте вот этот. То вот здесь ананасы какие-то коричневые, коричнево-зеленые. Коллекции из прошлого видео новая, сегодня возьмем отсюда два. Хочу вот этот и вот этот с травой. И наша новая коллекция. Давайте посмотрим, сколько здесь пакетиков. 3, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Давайте возьмем два. Фиолетовый. И давайте вот этот. Давайте посмотрим, сколько у нас пакетиков на распаковку, 9 пакетиков, давайте открывать наш каталог, у нас, кстати, немного осталось, хотя достаточно много, но нормально, мы с вами справимся и быстро закончим ее. Давайте сделаем, чтобы вам было видно. А то в прошлом видео оно вот так покосилось, и вам ничего не было видно. Поэтому я вот теперь стараюсь смотреть. Давайте начинать сначала. Так. Давайте закончим наши коллекции с смешарики. Нам попался вот такой персонаж, по-моему, его зовут Ласяш, но я точно не знаю. Если вы знаете, кто это, и я сказала неправильно, то обязательно исправьте меня в комментариях. Отлично, мы закончили эту коллекцию. Если вам она понравилась, обязательно пишите в комментариях. И обязательно напишите в комментариях, какая ваша самая любимая коллекция. Давайте откроем нашего льва. Нам попался вот такой вот кусочек мяска, очень красивый. Давайте приклеим. Приклеим его еду. Вот, отлично. Давайте просмотрим коллекцию, которую мы закончили. Так вот, давайте продолжим. Слон и морковка Лебедь и хлеб. Собака и собачий корм медведь и его мят, лошадь и наверное овес или не знаю ну наверное это овес или что-то наподобие, кошечка и кошачья едам, тигр и его мясо, обезьянка бананы и давайте открывать э, коллекцию тапочки. Я тут сразу, на всякий случай, подготовила ножнички, давайте я их уберу. Нам попался вот такой вот тапочек. С яичницей, под номером 9. Это на третьей страничке. У нас, кстати, на второй страничке еще ни, ни одной картинки не попадалось. Первую и третью мы почти закончили. Я надеюсь, что вам не слышны посторонние звуки. Если слышны, я извиняюсь. На третьей страничке у нас осталось под номером 10. Вторая страничка у нас полностью свободна, а первую мы закончили. Получается, эм, в следующем видео мы или эм, закончим вот эту, получается страничку, или начнем вторую. Давайте открывать дальше. Сим... О, карта памяти, извиняюсь. Вот такая вот, такой вот наш пакетик. Давайте откроем. Блин, я немножко провала, но ничего. Картинка под номером один, она наконец-то попалась. Нам попался вот такой вот лев. Да, это лев. Лева, можно сказать, на 128 гигабайт, как я и говорила, под номером 1. И мне очень нравится эта картинка. Вот эти вот э, все они очень красивые. Но вот эти две... Даже три, хотя они все нравятся, но вот эти вот лучшие самые, мне кажется. Хотя я даже не знаю, какие будут вот здесь и остальные три вот здесь. Пять вот пакетиков осталось. Давайте открывать дальше. Кофты. Откроем. Нам попалась вот такая кофта с морковкой под номером два вот сюда. Давайте ее приклеим. растения нашим под номером 3 но мы приклеим ее под номером 2 что здесь я приклеила вместо двойки на тройку поэтому это мы приклеим на тройку ой на двойку сразу это сделаем и второй пакетик под номером 10 это уже на второй страничке вот сюда давайте приклеим Смотрите, Отлично, очень красиво получается, хотя на оранжевом фоне оранжевый цветок видно не очень, но ничего страшного. И наша новая коллекция, наши два пакетика. Давайте их открывать. Начнем с желтого. Здесь перфорация. Давайте глянем, что нам попалось. Под номером 6. Нам попался вот такой вот бургер и давайте сразу откроем второй это открывается не очень откроем так идем как говорится направо под номером восемь нам попался вот такая вот лапка, кошачья, собачья, я не знаю, они, честно, мне кажется, одинаковые, только размер у них разные. Так, давайте практически. Под номером 6, вот сюда, наш бургер идет. Кстати, эту коллекцию я делала на пергаменте, так как пакет, точнее, сами рисунки я не рисовала, ну, точнее, рисовала, но не сейчас. Летом я делала рисунки по клеточкам, мне это нравилось, я включала себе какой-то фильм или сериал и смотрела и рисовала. Поэтому сейчас у меня есть тетрадка, в которой есть рисунки по клеточкам. Я просто решила сделать такую коллекцию. И наша лапка под номером 8. Давайте ее приклеим. Блин. Здесь криво приклеила. Я подготовила уже для вас новенькую коллекцию, она вон там. Ошиблась, я один листочек, листик оставил не специально, его просто не заметила. И, честно не специально, но я постараюсь потом какую-нибудь коллекцию сделать маленькую, небольшую, и она будет закрывать тот наш листик. ребяточки на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень-очень приятно. Всем пока-пока.